Фух, ну все, я её принес. Вот Фу, она Фу, дебил, ты ч плесень, ты где взял? Блесень. я её украл бомжей На мусорке Фу, ты так... придурок, я тебе деньги давал, ты куда их дел? Ну я деньги решил твои не тратить Я вот только пакет купил Перчатки себе и это, для носа, прищепку Воняет жутко, будешь? <музыка> Приступаем к записи видеоматериала. Итак, в принципе, я знал, что Паша тупой, поэтому я заранее взял нормальную тыкву. В принципе, я знал, что ты подумаешь. В принципе, я знал. В принципе, я знал, что, Стой, принципе, я знал, что ты подумаешь, ты тупой, и купил нормальную тыкву. Ты дебил, это не тыкву, это по часу. Это по часам, это по часам. Хм, Тогда что это? А вот это, дорогие друзья, настоящая тыква. Итак, приступаем да. Ну, -с. сегодня мы будем вырезать голову из тыквы. А это не тыква. Вот. Мы. Убери. Тыква. Тыква. Это тыква. Ну, начнем. О. Это тыква. Это точно тыква. Итак, для начала нам нужно нарисовать формочку лица, которую мы впоследствии будем вырезать с Павлом. Начнешь ты. Начну я. Итак, вот такой наш шаблон тыквы получается. По-моему, очень замечательный. Ну что, как там у тебя? Посмотри назад, что там. А, кровь, смотрите, а что ты сделал, дебил! Ё, <блять>. Ну что ты мне даже вырезать, нет? Ну смотри мне. Да, посмотрим. Так, так я в топлив. Давай, иди. Так, если это у нас... Если это... 10, так, значит, здесь улыбка где-то. Я помню, вырезал один раз в детстве. В принципе, я понимаю, как это делать. Сейчас что получится. Ну что ты вырезал? Да, принимай работу. Окей, тогда я выключаю свет сейчас, затестим. Давай. Ну вот и все готово. По-моему, ты какую то хуйню что Че тебе не нравится? Я же смотрел, куда резал. Ну ладно, одноклассника подарю. Сойдет. Ну неплохо. До первого раза пойдет. Поздравляем всех русских людей с праздником Хэллоуин. Хэллоуин. Хэллоуин. С новым... Ой, с Хэллоуином. Five minutes ago, woo Halloween. Uh, only five minutes ago. <laughs> <laughs> only five minutes ago. Uh. Cool. <laughs> <laughs>